Мама увлекается всякие эти книжки покупать, книжки заклинаниями. Mm -hmm. да, mm -hmm. Дело наоборот, в том, что, понимаете, какая штука, опять же, да, если за вашей мамой стоит сила, в том числе и родовая, то произнесенное заклинание за год вполне может сработать. Но если за ней силы никакой не стоит, то это будет просто сотрясание опыта вот эти вот заклинания. Они просто, чтобы покупали. И они прекрасно рабочие, да, Всё. Всё. Ну, почти. Почти. Там, там должны быть три правильных момента. Да? Начало, завязка, кульминация и развязка. Если они сделаны, то что-то в промежутках между ними суется, не имеет никакого значения. Трехчастотные правильные заклинания, русские все заговоры и молитвы, они строятся на трехчастотной формуле. И все эти правила обязательно должны быть выражены. Если они выдержаны, то все будет очень сильно рабочее. А вот сработают они, зависит от того, какое количество энергии в них вкладывается. Они Опять же, еще раз вам говорю, вы знаете, какая сила стоит Если за ней никакой силы не стоит, тогда это будет так просто. Ну там да, в пространстве своего эфирного тела что-то произойдет, но не больше. А вот если стоит за ней сила, она на слова, словам даст силу, то есть слова будут выступать в качестве команды. Представьте, что наш мир это программа, а заговор это команда. Но для того, чтобы эта команда сработала, нужен уровень доступа. Уровень доступа определяется количеством силы, вложенной в каждую слово. Вот если за вашей мамой стоит, например, родовая сила, то она вполне может сделать так, что заклятие сработает и на более дальний объект. Обычно заговоры, русские заговоры, произносились на очень сильном эмоциональном посыле, а у кого эмоционального посыла не хватало, те привлекали силу стихии, обязательно в русских заговорах, поэтому есть какой-то стихийный элемент. Например, женщины обращались к воде, потому что вода связана с астральным телом, а у женщин какие заговоры? Любовь, здоровье, чтобы детки были здоровы, ну и достаточно, то есть нужна эмоциональная сила. Сила воды, поэтому, как правило, в женских заговорах всегда фигурирует вода. Мужские заговоры, заговоры от оружия, заговоры от смерти, это земля, воздух и огонь. Они, они привлекали эти силы. Но вообще составление заговора самого это отдельная тема для разговора, возможно, мы когда-нибудь с вами поработаем и на эту тему. Так что смотрите на результаты, понаблюдайте за своей мамой. Вот она что-то сказала. Сработала или не сработала? Бывают такие женщины, которых называют поганый язык. Вот она как не ляпнет, обязательно все так и будет. Ну, с то оно понятно, Регине положено, за ней вся сила рода стоит. А есть еще другие, глазливые, да, там как их еще называют? Языкатые, черноротые, черноротые. Черно на каждой земле свое обозначение подобного рода женщин. Это говорит о том, что их сила -то, их слово почему-то обладает силой. Вот один скажет ничего, а она скажет моментально, у всех коров молоко пропадает. Как команда, как будто вот ее слушаются, природа ее слушается. Она ее действительно слушается, потому что за ней стоит сила, которая превращает слова в команду. В отношении вот заголов, я вспомнила, что один ну, женщина, присущая там за своим телом, угу. смотреть, там водичка-водичка, помоги аж жир освободиться. 10 угу. килограммов того с этой водой. Угу. Это чисто женщина на воду делать запах. Угу. Так я к чему вопрос? То есть вот уже есть договор с силой? Угу. Или нет договора с. Стихией. Дело в том, что с женскими стихиями женщина имеет договор по природе по своей. Угу. Поэтому если ты взываешь к силе стихии то соответственно у тебя моментально с ней образовывается связь. Если у тебя нет вины перед стихией, например, ты не плевала в огонь, да, не, грубо говоря, не мочилась в воду, да, то есть не оскорбляла стихии своим неправильным к ним отношением, то они тебя услышат и очень даже запросто. Другое, другое дело, что обычно такого плана заговора надо делать постоянно, то есть вот этот заговор одна, один раз его прочитал, он не сработает, то есть он начнет но чтобы его запустить на пролонгированный эффект, надо произносить, произносить его каждый день да, на своей ванной, на которой ты, которой ты обмываешься. И вот попроизноси этот заговор три месяца, да, через три месяца посмотри на результат, увидишь, что есть результат, те же 10 килограмм и долой. Mm -hmm. На самом да, деле, да, действительно, да, да. Вот, у женщин есть контакт со стихиями, поэтому нам колдовать проще даже не привлекая какие-то демонические, бесовские силы, потому что у нас есть контакт со стихиями. Другое дело, что для того, чтобы этот контакт был яркий, из города надо, конечно, уезжать, потому что в городе стихии не живут, очень-очень маленькие в очень -очень мелких, некоторых местах и очень-очень точечно.